Сегодня буду готовить максимально простой, но тем не менее очень-очень вкусный и достаточно быстрый в приготовлении суп. Использовать буду свои заготовки. Здесь у меня замороженный бульон. Когда у меня бывает излишки, я замораживаю. И потом, когда времени не очень много для приготовления, он отлично выручает. Сюда отправила в кастрюлю. Прямо сейчас, не размораживая, ставлю на огонь. После того, как закипит, добавлю сюда пол стакана риса, но перед этим его промою. Я всегда промываю крупу, знаю, что некоторые готовят, не промывая. Но я считаю, что здесь столько разных примесей: пыли, грязи, каких-то мелкого ссора, личинки различные могут быть. Поэтому всегда обязательно промываю. И также буду добавлять баночку фасоли консервированной. У меня здесь вариант, который в томате. Также буду добавлять замороженные овощи. У меня это готовая покупная смесь личо. Входит в состав красный болгарский перец, затем цукини, фасоль и лук. У меня из моих овощей осталась только спаржевая фасоль, поэтому всегда покупаю для того, чтобы было в запасе. И вот когда мало времени на приготовление, я вам уже неоднократно говорила, но вот повторюсь, это мои любимчики для того, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое. И также в самом конце уже добавлю это замороженный томат. Мы с вами его делали летом в заготовках. И также здесь перекрученная петрушка вместе с зеленым чесноком. Это уже добавлю в самом-самом конце. Ну а теперь ставлю кастрюлю на огонь. Накрываю крышкой. Ну а пока будет бульон закипать, промою рис. Промываю рис просто под холодной проточной водой. У меня бульон здесь уже с приправами, поэтому просто в конце его попробую на соль. Накрываю крышкой и буду варить до полуготовности риса. Теперь отправляю сюда замороженные овощи. Также их предварительно не размораживала. И так как у меня кастрюля большая, то я добавлю два пакета. Накрываю крышкой и буду варить минут 10. Следом добавлю консервированную фасоль. Прямо с томатным соком, который находится здесь в баночке. Теперь добавляю сюда замороженный томат. И также отправляю фасоль вместе с жидкостью. Сейчас накрою крышкой и буду варить до тех пор, пока не растворится мой томат. Теперь добавляю соль и необходимое количество воды. Как закипит, проверю на соль. При необходимости добавлю. У меня суп закипел. Теперь добавляю сюда петрушку вместе с чесноком и буду отключать. Подавали буду со сметаной. Вот такой быстрый и вкусный суп получился. Попробуйте приготовить, надеюсь, вам понравится. И желаю вам приятного аппетита!